Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать! С вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр «Павловые партнеры». Сегодня я хочу ответить на вопрос, как все-таки проводятся торги по продаже непрофильных активов – онлайн или офлайн. Давайте разбираться! На самом деле торги по продаже непрофильных активов в госкорпорации бывают двух видов. Либо они проводятся онлайн, в этом случае, как правило, продажи производятся на специальных электронных торговых площадках, либо они проводятся офлайн, когда вам необходимо прийти в назначенное время по специальному адресу, который вам сообщает продавец. К сожалению, мы с вами повлиять на этот выбор не можем. Мы просто принимаем информацию как есть и выполняем действия продавца, если мы все-таки приняли решение об участии в торгах. О том, как подготовиться к торгам. Как посмотреть имущество, если торги проводятся онлайн, я расскажу вам в отдельном видео. Если торги проводятся офлайн, ну здесь все просто. Вы просто приходите в назначенное время, подаете по этому адресу документы, можете сразу же ознакомиться с имуществом. И, как правило, здесь же подается заявка на участие в торгах. Если я увижу, что у вас есть какие-то вопросы по данным форматам, пожалуйста, пишите их под этим видео. Я подготовлю более развернутый ответ по каждому из этих видов. Поэтому обязательно задавайте вопросы. Я с удовольствием на них отвечу. Если вам понравилось это видео, если вы хотите, чтобы мы продолжали отвечать на ваши вопросы, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. Я желаю, чтобы вы покупали огромное количество выгодных объектов и отлично на этом зарабатывали. Всем прекрасного настроения и всем пока!